Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам рассказать про интересное место в Калифорнии, которое можно посетить. Если у вас нет такой возможности, то просто посмотрите. А если есть возможность, приезжайте, покажем. На карте она обозначена следующим образом: вот он берег Малибу находится, это все Лос-Анджелес, и около Малибу находится сам центр. посмотреть. Здесь все представлено. Это вид на долину а, за Малибом. А, со стороны Малибом все там. находится в район Лонг-Бич. район Лонг-Бич выдается вперед. Там находится аэропорт Лос-Анджелеса международный. А, и после Лонг-Бича есть а, остров, на который ходят а сколько стоит надо будет заглянуть туда собственно мы сейчас находимся на самой высокой точке И здесь у нас прекрасный панорама открывается очень напоминает крым грецию советую всем спасибо.